Друзья, всем привет! За окном у нас уже весна, а это значит, что многие из нас уже готовят снасти к весенней и летней ловле. Многие из вас, конечно же, покупают поплавки, но, я думаю, есть те, кто любит делать все своими руками, в том числе и я. Я люблю делать поплавки из тростника. Вот такого плана. Этого поплавок я сделал сам. И сегодня я хочу показать, как я его делал. Я думаю... Многие смогут повторить Занимает это дело ну, минут 5-7 Конечно же, если вы будете его разукрашивать Скрывать лаком, как я Это займет немножко больше времени Но все же его можно сделать даже на воде Имея нужные компоненты Что нам для этого понадобится сегодня? Это круглогубцы Скрепка Старое полотно Старый стержень. Прозрачный скотч. Сегодня я его не буду использовать. Обычно я им пользуюсь для наглядности, буду использовать вот такой. Это обмотка для обручей. Взял у ребенка. Суперклей. В данном случае 505. -ый. Разноцветные лаки. То есть это белый, оранжевый и финишный слой будет прозрачный. И вот такая вот прищепка. Для начала, что нам надо сделать? Здесь я уже подготовил кусочек тоненький. Но на самом деле это вот обычный тростник. Убирается вот эта вот шелуха, вытирается. Ну и соответственно оно все уже готово для производства поплавка. Желательно, конечно, брать потоньше, потому что здесь как раз сечение такое же, как и... Сечение стержня, то есть он замечательно туда входит. Если больше, соответственно, надо больше использовать палочку. Он становится чуть более грубый. Но может кому-то нравятся вот такие, у кого слабое зрение, соответственно, ему лучше будет виден поплавок, у которого идет толстое тело. Итак, приступим. Друзья, и чуть было не забыл сказать, что надо еще вот такой маленький гвоздик. Вы потом увидите, для чего он нужен. Итак, первым делом мы берем кусочек тростника. И старую ножовку по металлу. И обрезаем неровные края. То есть делаем его ровненьким. Почему именно ножовку? Потому что она аккуратно подпиливает края тростника, не ломая его. Потом мы просто легко, когда подпиляем по кругу, просто он раз и отщелкивается. Если же мы будем пробовать это делать ножницами, то большая вероятность того, что все-таки тело поплавка треснет, его уже нельзя будет использовать. Все, готово. Получился ровный срез. Единственное, что можно еще там, либо надфилем, либо же пилочкой для ногтей его подровнять, чтобы он был ровненький. И, соответственно, делаем точно так же с другой стороны. Вот у нас получилась такая заготовка края я сейчас обработаю они будут ровные поплавочек этот будет ну грузоподъемностью до 1 грамма то есть в тихой воде стоячей это будет просто идеальная снасть можно использовать маленькую мормышку и просто идеально все будет либо же небольшой подпасок в стоящей воде работает просто идеально рыба даже не будет чувствовать какого-либо сопротивления когда будет поднимать крючок следующий шаг мы берем нашу скрепку подготовленную и разгибаем ее. Когда мы скрепку разогнули, вот эту часть мы не трогаем. Мы ее вот так вот сгибаем и немножко поджимаем круглогубцами. Дальше вставляем гвоздик. И обжимаем. То есть у нас получилось такое вот колечко, его сейчас выровняем, чтобы оно было ровное, и вот эту вот часть лишнюю просто обломаем, ну обрежем. После всех манипуляций получается вот такая вот заготовка, колечко и усики. Их немножко выравниваете, но я не особо заморачиваюсь, потому что, наоборот, чем они будут кривее, тем они лучше будут держаться в стержне. Дальше берем стержень. Можно вставлять вот этой частью. Она широкая и хорошо фиксируется. Но если отверстие будет достаточно узким, то есть вероятность того, что у вас тело поплавка треснет. Поэтому я буду использовать вот эту часть. Просто ножницами обрезаем. Вот эта часть пойдет внутрь поплавка, а вот эта ровненькая будет снаружи. Сводим два конца. Входит оно с трудом, поэтому берем наши круглые и помогаем. Вот получилась такая заготовочка. Далее что нам надо сделать? Тело нашего поплавка. Вставляем. Ну а здесь уже на свое усмотрение. Кто-то оставляет меньше, кто-то оставляет больше. Я оставляю примерно полтора-два сантиметра. Мне так больше нравится. Предварительно, соответственно, мы примерили. В сторону мы Определили, куда мы будем вставлять. И дальше берем клей. Берем клей. И немного клея заливаем вовнутрь. Вставляем наш стержень. И по краям также. Обклеиваем. Все, буквально несколько секунд, и он уже держится. Смотрите, также обратную сторону, так как тут тоже есть дырочка, мы можем заклеить вот обычным кусочком пластилина, либо же, если у кого-то есть герметик, можно герметиком, клеем, чем угодно. После обработки пластилином получается такая красивая закругленная вершинка поплавка. Сейчас она заливается клеем. Буквально несколько секунд и он застынет. Дальше нам понадобится скотч. Небольшой кусочек. Только для того, чтобы обмотать его вокруг поплавка. То есть вот эту часть сейчас я буду вскрывать прозрачным лаком. Приступаем. Скотч чем удобен? То, что вам не надо на глаз определять ровно, неровно вы покрасите. Это как малярная лента по сути. Все. Первую часть поплавка мы вскрыли лаком. Теперь даем ему засохнуть. Можно дать ему засохнуть самому, но я буду использовать фен. У кого есть фен, тоже рекомендую, достаточно быстро это все можно сделать. Вот и все, прошло пару минут работы феном, и наш лак уже подсох, можно его убрать, он не липнет к рукам, и можно приступать, соответственно, к окрасу оставшихся частей. Белый лак не так хорошо ложится на поплавок, поэтому я его окрашиваю, правило, в два раза. Затем я снимаю скотч и продолжаю обсушивать его, потому что при снятии скотча произошли небольшие надрывы лака и его надо хорошо подсушить, потом немножечко обработать. Теперь настало время окрашивать верхнюю часть. Я уже несколько таких поплавков сделал, и если честно, вот, чем дальше, тем больше я склоняюсь к тому, что, наверное, тело поплавка, перед тем, как его окрашивать, лучше пройти мелкой наждачкой. Тогда, мне кажется, будет лак лучше цепляться и более равномерно наноситься. Но это только мое предположение. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Стоит так делать или нет. Мне кажется, что будет поинтереснее наноситься. Ну вот и второй слой оранжевого лака уже застыл. И можно приходить к финишной обработке поплавка. Для этого нужна будет вот такая прищепка. Для того, чтобы удобно было держать и полностью все тело поплавка пройтись прозрачным лаком. И обильно, не жалея его, все его части берем и обрабатываем лаком. Чем больше лака, тем меньше будет, соответственно, поплавок впитывать себе воду. Обработка прозрачным лаком завершена. Теперь подсушиваем все при помощи фена. И увидим конечный результат. Прозрачный слой лака также уже застыл. Поплавок уже можно трогать, он не липнет. Вот такой способ за несколько минут сделать себе поплавок, который вам нравится. Я люблю это делать. У меня таких поплавков несколько. Вот один вариант, вот второй. Вот можете посмотреть. Этот чуть побольше, этот поменьше. Соответственно, здесь огрузка чуть больше грамма. Здесь будет около грамма. В стоящей воде, на карася, на пугливую рыбу. Просто замечательный вариант. Кому понравилось, ставьте лайк. Также мне не помешает подписка. Если кому-то что-то не понравилось, можете писать в комментариях, что именно вам не понравилось. Ну и также можете написать, какие вы поплавки именно изготавливаете. Каким способом, как лучше сделать. Может я возьму это на заметку и соответственно на одной из рыбалок буду рыбачить на ту снасть, которую делаете непосредственно вы.